Непрекращающиеся стихийные бедствия. Откройте атлас, голова болит. Дело в том, что многие препараты растительного происхождения, они как э, применялись еще с дальних времен, так и до сих пор своей актуальности не потеряли, они очень эффективны. Как русским расплачиваться за границей? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Халимова. 2 марта в Малом зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета УНИКС прошел марафон Общество «Знания». Мероприятие было посвящено открытию года педагога и наставника. В качестве спикеров выступали учителя, а также преподаватели. О своем педагогическом опыте рассказала и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Учитель всегда будет... Важно для тех, кого он учит, для тех, ради кого он пришел в профессию. Если говорить обо мне, то решение стать учителем я приняла в 6 лет. Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербиц прогнозирует серию разрушительных землетрясений в ближайшие дни. Катастрофа, по его мнению, произойдет около 3-4 или 6-7 марта. Можно ли заранее предугадать землетрясение? Разбиралась в этом вопросе моя коллега Азалия Кутлахметова. Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербис прогнозирует серию разрушительных землетрясений в ближайшие дни. Сближение критической геометрии планет около 2 и 5 марта, по его мнению, может привести к большой или даже колоссальной сейсмической активности, возможно, даже к мега-землетрясению, около 3, 4 или 6, 7 марта. Однако не все эксперты считают, что можно вот так верить прогнозам. Проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука Земле Казанского университета Денис Нургалиев утверждает, предугадать такое природное явление заранее в настоящее время невозможно. То есть у нас нет настолько столько данных о том, чтобы, скажем, вот так сказать, что вот такого числа будет такое землетрясение неизвестно где, но на Земле может быть не будет такого землетрясения, может быть 100 миллионов маленьких землетрясений произойдет в разных местах, да, и как бы это все рассосется вот это неоднородность. То есть сказать о том, что вот именно одно землетрясение произойдет. Так это невозможно. Как отмечает доктор-геолога минералогических наук, Земля – это гигантская масса, которая вращается с огромной скоростью. При малейшем воздействии на планету энергия Земли может выделиться в виде землетрясений, вулканов или других природных катастроф. Есть разные способы прогнозирования. изменения гравитационного поля, выстраивания планет в одну линию и так далее. Но это все лишь предположение, а не точные данные. В данном случае говорит Огуль о том, что вот будет землетрясение какое-то. Ну, любой человек может так сказать. А можно угадать, можно не угадать, да? Как это? Вы выходите на улицу, смотрите, идет... Вы спрашиваете, какая вероятность того, что вы встретите динозавра, знаете? Как? Ну, либо встреча, не встреча, либо ну, 50% в год. Да? Землетрясения с магнитудой 8 баллов происходят в среднем на нашей планете один раз в год. С магнитудой 7 – 17. Такие землетрясения произошли в Турции и Сирии. С магнитудой 6 – 7 баллов порядка 130 событий в год. 5-6-бальные землетрясения – около 1000. Азалия Кутлахметова, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла встреча делегации Республики Казахстан с сотрудниками вуза и студентами-согражданами. Подробности смотрите в сюжете Евы Малиновской.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 В 2023 году у российских туристов появилась новая проблема. Теперь в зарубежных странах нельзя расплатиться российскими банковскими картами, а также снять с них деньги. Брать с собой крупную сумму наличными гражданам Российской Федерации страшно и неудобно. Что с этим можно сделать, расскажем далее. С начала специальной военной операции Россия попала под действие западных экономических санкций. В первую очередь от них пострадала банковская система страны. Сокращены ее возможности в плане международных расчетов. В марте 2022 года прекратились обслуживание банковских карт, виза и мастер которые были выданы в России. Для российской экономики эта ситуация не критическая. В конце концов, если люди будут меньше тратить денег за границей, то от этого... Российская экономика только выиграет. Карты каких банков работают за границей? Вопрос, который возникает теперь перед каждой зарубежной поездкой. Ситуация постоянно меняется и вводятся новые ограничения. Но в то же время находятся различные альтернативные варианты. Что касается э, карт э, МИР, то э, это наша внутренняя национальная платежная система, Карты этой системы принимаются в очень небольшом количестве стран. В первую очередь это страны ближнего зарубежья. Также пока не отвернулась от российских банков, китайская платежная система Union Pay. Выпуск карты стоит в районе 3000 рублей. Также данную сумму нужно будет отдавать банку раз в год за обслуживание. Комиссия за снятие наличных в других странах составляет около двух процентов. Эта система выполняет почти такие же функции, как и Visa и MasterCard. Но по своему покрытию полностью не может сравниться с ними. Китайская международная платежная система охватывает одну страну, что меньше, чем Visa или MasterCard. Карты Union Pay выдаются в России очень небольшим количеством банков, и обслуживание таких карт обходится достаточно дорого. Тем не менее, если есть необходимость в поездке в страну, где такиеются, то их можно действительно использовать для того, чтобы избежать проблем с оплатой за границей. Китайская система может закрыть потребность в большинстве заграничных поездок. Однако лучше перед оформлением карты UnionPay в отделении банка уточнить, работает ли карта в стране, в которую вы собрались. В феврале 2023 года вошедший в очередной пакет западных санкций банки «Зенит МТС Банка, Санкт-Петербург» предупредили о вероятном прекращении работы их карт UnionPay за границей. Что касается на альтернативных, кроме банковских карт, возможностей оплаты за границей, то в первую очередь это наличные на данный момент. Это наиболее надежный, наиболее простой способ, который невозможно заблокировать. Для граждан Российской Федерации есть возможность открыть карту через Казахстан. Однако все не так легко, как кажется. Необходимо приехать в Республику Казахстан по загранпаспорту со штампом. Желательно оформить местный номер мобильного телефона. Получить индивидуальный идентификационный номер, аналог нашего ННН в зоне. Подождать три дня, посетить выбранный банк и дождаться получения карты. Азали Кулахметова, Аделина Абдрахманова, Универньюз. В детстве многие использовали подорожник в качестве разменной монеты. Однако не стоит забывать, что это действенный обеззараживатель ран, порезов и ожогов. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета решил изучить лечебные свойства растений и отразил исследования в атласе лекарственных растений. Подробности смотрите далее в сюжете.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 Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Профессору кафедру биомедицинской инженерии и управления инновациями Инженерного института Казанского федерального университета Макариму Нафикову присуждена премия имени Академика Мосолова в области сельскохозяйственных наук. Вручение именных премий состоялось в рамках заседания Президиума Академии наук Республики Татарстан. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!